Квартира с новым ремонтом, видом на море, всего по 132 тысячи за квадратный метр. Всем привет! Люблю я горячие приложения, впрочем, наверное, как и каждый из вас. Так вот, в этом видео жилой комплекс Иска, квартира с новым ремонтом, видом на море, всего по 132 тысячи за квадратный метр. Как-то я делал видеообзор по данному жилому комплексу. Сейчас ставлю кадры со своего видеоархива, и потом посмотрим саму квартиру. Начну, пожалуй, с дороги. С левой стороны был санаторий Орджоникидзе, с правой стороны санаторий Правда. Там на горизонте виднеется элитный жилой комплекс Сан-Сити, напротив него Королевский парк. Актер Гэлакси, Рэдисон Лазурная. Ну, это я так, к слову говоря, про соседство. И сейчас мы из проспекта поворачиваем налево в район Искры. Его еще называют Приморье Благодать, а под Вагису он вообще бьется как бытха. В общем, как-то так. Вся инфраструктура в непосредственной близости. Просто многие не знают этот район. И я вам сейчас покажу все дороги к инфраструктуре. Школа, детский садик, поликлиника и так далее. Это все в пешей доступности 10-15 минут. До моря 1100 метров. И от Куртного проспекта до нашего дома всего лишь 700 метров. И вот тут слева есть лесенка на Курортный проспект. Вот мы и приехали. Вот так выглядит жилой комплекс Иска. Автобусная остановка прямо возле дома. До курортного проспекта получилось 700 метров. И, соответственно, до моря где-то 1100 метров. Территория закрытая. Это гостевая парковка, но есть еще и трехуровневая, которую можно купить или взять в аренду от 3 до 5 тысяч. Само собой консьерж, видеонаблюдение, есть лавочки, красивое ландшафтное озеленение. Смотрите, вот оно с ночью подсвечивается, выглядит очень красиво. Ну а там выход с пристроенной трехуровневой парковки сейчас мы поднимемся по лестнице и я покажу вам еще одну зону отдыха Это вторая зона отдыха где можно пожарить шелки есть лавочки и отсюда можно любоваться морем также в доме мини-маркет магазин бытовой химии аптека и салон красоты Красивый дом весь утопает в зелени. Ну, а это въезд на трехуровневую парковку. Небольшая детская площадка и еще один мини-маркет. И сейчас покажу вам, где здесь можно прогуляться. Покажу кратчайший путь в микрорайон Бытха. Собственно, где вся инфраструктура, многие о ней даже не знают. Там за деревьями наш дом. Слева живой комплекс Моравия строится. А сегодня Моравия выглядит вот так. Давайте вот так, наверное, поближе покажу. Идет ландшафтное озеленение полным ходом. И если вам интересна Моравия, у меня тут есть ряд интересных предложений от инвестора. Мы по абсолютно ровной дороге. Идем, поют птички. Нет, но ну есть, конечно, маленький уклон. Это для меня она кажется абсолютно ровная. Это жилой комплекс Благодатный. Это усадьба. Здрасте, здрасте. Это э, Меридиан. И между Благодатным и Меридианом есть дорога. Золотой Меридиан тоже красавчик. Он у нас относится к статусу элитной недвижимости. Вот она, короткая дорога на бытху. Господа риэлторы, которые изучают с помощью моих видео. Районы ставьте, пожалуйста, лайк, если не знали про эту дорогу. И это, кстати, не Козья тропа. Как видите, абсолютно нормальная дорога. И прямо вот по ней вы попадаете в самый центр микрорайона Бытха. Можно спуститься сюда вниз, смотря куда вам нужно. Это живой комплекс Русь. Многие из вас видели его в моих видеообзорах. Идем назад. Показываю вам. Судите сами. Гора это или ровная дорога. Всего лишь 5 минут пешком, и вы в санатории Орджоникидзе. А это огромная территория для прогулок. Люди очень здесь любят делать фотосессии. Два лифта, на этаже всего 5 квартир. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 125 метров, ремонт абсолютно новый. С правой стороны совмещенный санузел, на полу керама гранит теплые полы на всякий случай висит водонагреватель стиральная машинка хайер большой полотенцесушитель, сушитель джакузи вот теплые полы сюда прямо просится шкаф вот он здесь имеется Прям просторная такая гардеробная. Здесь, кстати, можно сделать второй санузел при желании. Мы перемещаемся в спальню. В этом доме у меня продавалась одна квартира, и санузел был вот в этом месте. В общем, при желании это все можно сделать. Такие двухуровневые потолки. А вот тут можно поставить такую стеклянную перегородочку. В той квартире, по-моему, как раз-таки там была детская, если не ошибаюсь. В общем, перепланировку можно сделать. Было бы желание. Вот эта стена, сколько мне известно, не несущая. Здесь тоже теплые полы. Чудесный вид на море. Все коммуникации центральные. Статус само собой. Квартира в каждой комнате это кухня-гостиная тоже теплый полы ремонт новый повторюсь практически никто не жил встроенная техника видите все такое новенькое прям холодильник хайр Тоже кусочек моря видно. Видно Моравию, какая она стала красивая. Стулья еще в целлофане. И перемещаемся по просторную гостиную. Кому не нравится обои, можно переклеить. Отсюда тоже потрясающий вид. Пишите в комментариях свои впечатления, как вам. И несмотря ни на что, 16,5 миллионов за 125 метров с новым ремонтом и видом на море это более чем адекватная стоимость. В Моравии ценник уже перевалил за 200. На да что тут далеко ходить? Северный склон Бытхе, жилой комплекс Сочи Парк, 135 на котловане за первый этаж. Звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах, готов ответить на любые вопросы. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много всего интересного в Инстаграм. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.